Видео, которое считали утерянным, затем видео, которое считали несуществовавшим. Десять лет оно заставило спорить определения людей. Наконец-то оно здесь. お疲れ様でした <laughs>